учитель существует ли код для щитовидной железы конечно он есть вам для того чтобы его знать необходимо купить мой семинар который называется коды дуйко для здоровья или пройти семинары там где я рассказываю вот есть такое сангая по здоровью купите и там все коды от всех заболеваний